Всем привет ребят, ну что, у нас сегодня битва гильдии в новой гильдии, я вчера вступил в другую гильдию, посмотрел видосы, видели, я вышел со своей гильдии, в прошлой украине, потому что актива мало было, никакого не ни фана, ничего, даже воевать, нифига себе, имба с бесплатки. Воевать тоже было скучновато. Что на атаке фортов. Один раз форты были последние. Но когда актив гильдии маленький. Смысла вообще никакого нету. Идти на форты ты там ничего не сделаешь. Тебя просто заспамят. Вступил я в новую гильдию. Посмотрим как будет здесь. Викингдом. Викиндом. Викингдом. В общем... Будем пробовать здесь, сейчас выставим немножко деф, потом буду разбираться с дефом, менять его, выставлять, потому что надо сделать, блин, второй день дождь идет, погода никак, ни, никак не улучшится, так, сейчас я выставлю хоть какой-то ДАФ и пойдем посмотрим на противников, что у нас по противникам на этой гильдии, Мы в топ 20 так чтобы не так легко проходили Сейчас мы тут по выставляем и героев а потом я займусь дав буду делать собирать ДАФ хороший для того чтобы нас Вообще не проходит. Ну, практически вообще такого понятия нету. Если есть у тебя большинство героев, пройти любого топа не проблема на сегодня. Так, лисица. Сейчас повыставляю пэтов. И есть зефир так и вместо фрея сейчас тоже кого-то лепим с автопроком это у нас будет фрэнк где-то фрэнк где-то я бегал в запределе, по-моему наверное что подашки стоят на героях против отражалок такс дождь конечно жесть какой фигачит так, надо будет заняться суперпатами. Так, есть. Да, мы собрали немножко. Так, фена надо еще убрать, наверное. Вместо феникса тоже кого-то поставим. Более интересного поставим. Давайте фобушку. Так, вот такой вот у нас будет дав, сейчас я найму юнитов, пусть все будут, все равно кто-то кто досольется, сейчас посмотрим, что по противникам и пойдем, попытаемся их пройти, мне интересно посмотреть, что там за противники, и я уже думаю, буду по чуть-чуть менять дав, буду делать его, возможно, запишу видосик. Будем делать тесты, будем стринка нападать, пробовать проходить. Придется на некоторых героях чарки тоже переролить. Так, еще здесь нанять. Забор я пока не планирую, хотя возможно добавлю забор, чтобы нельзя было так быстро бегать, проходить. Есть пару интересных идей. Ну... Займением большинства героев, как я сказал, это все изи проходится. Сейчас верну башенки обратно. Это я что-то проходил. Я верну героев. Обратно в центр. А, так, окей. Так, ну что, побежали. Будем смотреть, что у нас по противникам сегодня. Так, 2.8. 2. 2 1.5. 1.32. Окей. Поехали, посмотрим, что тут на дефе у него стоит. Зефир. Зефир, спектр. Ну, такой вариант противника, в принципе, не особо страшен. Это тот же вариант, которым я проходил, допустим, у себя. Показывал. Попробуем даже такой вариант сделать. Чисто такими героями пройти, если получится. Ну, думаю, без проблем должны уж То есть, это стандартный вариант прохождения любого топа. Феникс, Командорка там был Ронин, Зефир. И, в принципе, больше ничего особо там и не надо. То есть, он тоже, видимо, проходит битву и Сейчас без проблем затащили. Что у нас тут? Мастер-рум, смотрю, есть. Рэнк. Тут повеселей будет. Сейчас попробуем таким вариантом напасть. Нет, не вариант. Не вариант, просто ушатали. Вот это, кстати, мастер -ун тоже хороший вариант. Можете себе поставить на деф, его тоже надо будет э, переделать. Так, тут тоже с воодушевлениями. Фрэнк, землеройка. Мэри, правда, я не знаю с этой стороны, она не особо будет заходить. Так, хорошо, что у нас тут? 2, 1,8, 1,5. Сейчас пройдем остальных, потом вернемся к этому. 1.55 Зефир воодушевление, Фрея, Мастерун, Бард а Можно в принципе без проблем и Бардом проходить барт относительно все равно будет много набивать Так, не вижу, где-то еще одну таблетку можно поставить Ладно Давайте сюда зацепим сейчас бардика, проверим их на спектры, стандартная сборка, а, плюс вот так она феникса, мы вцепим, и тык-тык-тык-тык-тык, вот такой вот феника. Поехали посмотрим, что у нас получится. Ну тут нету водушек, особо тут только зефир с водушками. Можно даже через зефира сразу же нападать. Спектры вижу, есть все-таки спектры. Ну мы в принципе, если мы сейчас можно было и через фрейм нападать, но мы фрейм и так будем заряжать без проблем. Да, спектр есть, поэтому опасно немножко выкидывать Феникса. Точнее, говорю, Феникса выкидывать нашего товарища Барда. Мы рискнем, как обычно. Посмотрим, что с этого получится. Да, видите, вот Бард отлетает практически. То есть опасно. Но ну, в данном случае можно докинуть еще и к нему выражая, не выражая его шатали. Опасно вот видите, опасно, вот спектр, э, реально есть смысл сейчас ставить героям, пробовать со спектром бегать, так как э, реально он вот, кайфово смотрится и на PvP локациях, и на дефе, на дефе особенно круто смотрится. Непонятно, на ком у нас тут спектр стоит, ну в принципе, если можно через барда даже зайти. Если зефира что значит они его особо не сливают. Видите, нету недомогания. Спектр есть, было бы еще недомогание, так бы резался отхил. То есть надо и то, и то совмещать. Я бы фрай в данном случае ставил бы с талантом, который режет отхил. Тогда бы у нас был все время урезанный отхил. Попробуем сейчас такой вариант. Чтобы быстрее было. Ну, видите, без проблем. В принципе, даже если кто-то и сольется мы себе свободно у нас еще есть барт даже таким вариантом прошли так окей поехали попробуем здесь посмотрим что здесь у нас делается землеройка фрэнк тут все на воодушевление прям все прям прям на воодушевление но ну, мы можем на ком-то зависнуть Давайте попробуем на примере на землеройке. Землеройка особо не опасный. Ну, видите, попали. Вот когда точности хватает, именно но Попробуем с ворожаем. Да, выражай даже подсливается. Причем выражаем у меня собран классно. С уклонениями и все равно сливается. Фобушка сейчас на дефе очень классно смотрится. Попробуем на фобушке зависнуть. Да, ворожей просто отлетает с уклонениями. Барт отлетает. Видите, что делают. Демоны просто. Хороший дав мастер вон. Забирает энергию. Фифовая тема. На, попробуем на выражая зависнуть получится втроем смотрите на барда барда 5 практически слился уже вообще слился Спектр тоже стоит. Кайфовая тема. В общем, будем, будем думать некоторым героям ставить спектр. Еще просто отлетает. Ну, конечно, тут герои с воодушевлениями. Но все равно. А, Такс поставим наш любимый состав с шансом слева максимально кролик драйк зефира можно в принципе таким оставить так командорка Видите, этим составом донатным не можешь пройти. Взял другие герои, прошел другие героями без проблем. Так, и вместо выражая кого-то сейчас еще поставим а, Феникса. То есть против любой раз ты по сути, можно было и взять. И сделаем шанс лево максимально. Это точно такой же состав, плюс-минус, как я показывал первого что немножко урезанное изображение так драйка я случайно выкинул первым так ну чё делаем так и пробуем чтобы феникс у нас включился ну самая основная задача это, это чтобы у вас включился фен первым Так, отлично. Феникс включился. Отсюда с розу. Пока Зефир сейчас юнитов добьет, я надеюсь. Так, добил командорка. Командорка у нас тоже немножко подбила здание. Запустили Дрейка. И теперь где-то по максималке пробуем... Слица, Ну, юнитами добиваем, чтобы уже наверняка у нас поменьше дамага проходило. Давай тащи! Ребята, шанслива максимально. Ну, вот такой вот деф, вот это вот самое, самое хорошее, скажем так, с того, что я видел, вот это плюс-минус, это фобушка. Единственное, что я не знаю, <coughs> не знаю возможно, биваржей я тоже убрал, потому что Отхила сейчас тоже хватает у героев. Так, еще один такой же. Окей, бро. Поехали. Немножко рановато выпустил. Надо, чтобы Франк включился. Видите, Феникс никак не может раздуплиться. Очень, очень большая беда эти Фениксы. Отлично, с ними проблема. Так, отлично, отсюда этого запускаем. Сейчас по максималочке постараемся добить. Смотрите, сейчас Ронина ушатают нафиг. Да, Ронин отлетел, опасно. Ну, давайте делаем шанс максимальный, как обычно. Командорка. Вообще просто наступа унизили. Дрейк ты ударишь или нет? Смотрите, даже дрейк не ударил. Офигеть. Вот это хороший дар. Мне он нравится. Ну что, у нас вся надежда. Вся надежда на эту мега-ингу. Блин, надо было, наверное, через ворожай все-таки кидать. Что-то я психанул и кинул через эту шанс лива максимальный, ребят а, да, надо было через ворожая закидывать, но в принципе суть не в том вот где-то плюс-минус что-то такое я буду у себя скорее всего строить хороший, да, мне понравился а, единственное, я наверное попробую ворожая и здесь мэри, уберу поменяю, поставлю героя с вадушками первый шанс есть, отлично так, 1,5. 1,5. Видите, не всегда даже такой вариант спасает. Ну, в принципе, можно было их по-другому раскидать, позаморачиваться. Но кто заморачивается сейчас над битвой гильдии? Скажите, кто сейчас бегает и тратит дофига времени? Так, тут у нас тоже фобушка. Вот вроде не настолько все серьезно, хотя, хотя все может быть. Нет, тут вроде попроще. Все, тут герои даже не дохнут так быстро. Так, этих добили, выпускаем. Драйка, да, видите, здесь, здесь все просто изи. Может, и там надо было точно так же кидать. Сразу всех э -э -э, не по очереди. То есть, ну, не столь важно. А, так, Что-то мы маловато. Просрали, просрали всех полностью юнитов. В общем, такая вот битва гильдий. Буду сейчас думать, пробовать тестировать разные дафы. Пробовать героев. Твинг, в принципе, у нас плюс-минус заряженный. Хорошо есть. Будем пробовать им нападать. Посмотрим сегодня еще атака фартове. Не знаю, ли меня на нее пустит Хотя, в принципе, я зашел до входа, до регистрации. Думаю, должно. Если нет, будем бегать на твинках. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Я побежал. Всем удачи, всем пока.